Всем привет, сегодня играем в игру Ghost Watchers В нее я не заходил достаточно долгое время Поэтому мы сегодня начнем. А... Стоп, это что? Сборка то я видел, а вот это Игрокам дается новая характеристика мысли Вы можете потерять здравомыслие при призрачных событиях сойти с ума А Ага ну, давайте, ладно. Игрокам предстоит собрать разные предметы на локации для ритуала Пентаграммы. Перед самой поимкой необходимо совершить ритуал. Вы должны кинуть ритуальный кинжал в Пентаграмму, чтобы активировать ритуал и призвать призрака. Успевайте вставлять необходимые предметы в каждый угол, тем самым не давая добраться призраку. Остерегайтесь круга нападения призрака, чтобы не попасть под его атаку. Я не понял. Ну, так, ну давайте, ладно Я не знаю вообще ну, Сложность самую легкую Почему нет легкой сложности? Интограмма Я точно разберусь, как ей пользоваться а, Подождите, я свет выключу Чтобы уже пострашнее было То есть. Пентаграммы с какими-то предметами. Блин, я какой-то видос смотрел на ютубе. Но я просто смотрел призрака нового. Я даже не смотрел, что с пентаграммами делают. Так, вот у меня мозг справа. А, так, в целом. У меня фонарик есть. Я себе взял крутую штуку, поэтому. Мы сразу заходим в дом ой так я yeah. 4 должно быть 55 пять. Пять. А, что только в руках работает так ну что там же мп5 мп5 100 500 а, счетчик частиц 100 500 а что нам еще надо а термометр так ну ладно а, рация пока не будет у нас Блин, надо было, на свет везде включать. Колба с пеплом Везувия. Что? это вообще не? Это что? Магическая книга. Так, ладно. Берем. Блокнот еще. Мне прикольно, что дрон есть с фонариком. Я на него столько долго копил. Это вообще капец. Это был Ужас. Так, ну в итоге, наверное, он здесь. Был минус. Гост, give us a sign. Give us a sign. Гост, can you talk? Гост, can you talk? Щит. А это что а это круг призыва то есть типа мы заранее знаем комнату интересно так ну я еще не сошел с ума это хорошо давайте мы везде вынесем печати на всякий случай а, короче я раньше умирал всегда от того что меня призрак затаскивал куда-нибудь выбивал у меня из рук а, просто все и я не мог ничего сделать. И то есть я оказывался... Что еще взять можно? Аж какие задания? Сфотографируйте левитирующий предмет. О, кстати. Левитирующий предмет. Короче, меня, получается, призрак утаскивал в комнату в темноту, и я не мог выбраться, потому что было очень темно. Давайте, поднимайтесь. Нет? Ну и ладно. Следы. Следы. Так. Отпечаток ноги. Это дзянчи. Ну, термометр там минус 5, да. Ничего не поменялось. А, блокнот. Мы блокнот скинули? А, нет, блокнот мы не скинули. Там что-то шевелится. А где свет включить? Вот. <клышленный> <Блядь>. <клышленный> Я напугался сейчас. Это здесь левитирующие предметы могут быть, да? Что-то там пишется, подкидывается. Так, ну у меня мозг нормальный в целом. Ну, в смысле. В смысле, я умный. Вот эти должны тоже подниматься. Так, ладно, мы вернулись назад. А -а -а -а. Кукла подкидывает. Блокнот у нас череп. Значит, это что? Значит, я не знаю, что. А блокнот, череп, радиоприемник молчит, кукла Вуду кидает, охотящийся. Пожалуйста, не надо. А... Гост, can you talk? Гост, can you talk? А! Гост, can you Гост, can you talk? Я английский плохо знаю, поэтому извиняюсь, если что. Гост, can you talk? Гост, can толк. Гост, can you Гост, I Гост, I catch you. здесь на тебе сюда доску кидай нож взял пожалуйста не надо А что в итоге на ничего не понятно не на самом деле она ну мы на нам непонятно нам ну, что непонятно, какой у него возраст? Ну, в радиопремнике будут рычания. То есть, по идее, либо он не взаимодействует, и он молодой, либо он взаимодействует, и он средний. Ладно, мы пока подождем. Получается. Так, это сборщик какой-то плазмы же, да? А, правильно определить призрака с первого раза, это ладно. Снять рисунок в блокноте на видео, снять эктоплазму на видео. Пойдемте записывать. Мне нужно нажимать. А, ну и горит, значит запись идет. как ты камеру, чувак, держишь странно. Ой, стой. Ой, ну класс. Угу. Вот эти, вот такое, вот эти. Угу. Левитирующие предметы нам нужно еще сфотографировать. Мы фармим деньги. Нам нужен браслет от утаскивания. О! Есть! Есть! На видео сейчас пишу. Вон, смотрите, видите, что происходит? Люди! Люди добрые! Короче, так понимаю, доска не взаимодействует. Правильно? Ну, я не знаю просто еще. Гост, can you talk? Гост, кэн ю Гост, кен Ю толк. Гост, кен Ю толк. Гост, гви сасайн. Гост, гви сасайн Верю А, да надо вы нажимать, жезбую. Вырю, friend Гост, can you talk? Гост can you talk? Гос, can you talk? Гос, can you talk? Гос, can you talk? Блин, я не знаю, ну... Я же могу с первого раза, а там вообще что ставится? Так, ладно. Ой, нет, это молодой. Дзенши, охотящийся молодой. Ой. А сколько еще попыток? Три. Нет. Стоп. Так, ногу мы видели точно? Череп видели точно. Стоп, а там сто пятьсот? Какая разница? сто пятьсот гост гивиса гост гивиса сайн косткая не толк это что это мне пиздец да Я умер. <Слышка> Все, всем спасибо за игру. До свидания. Это вообще этот этот была. Кто она? Спокойный. Странно. Ладно, давайте еще раз.